Всем привет! В эфире Универ «Универньюз», а в студии Дарья Владимирова. О событиях из жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. Об итогах совещания Департамента информационной политики Министерства образования и науки России с Федеральными университетами. Студенты КФУ получили гранты от Федерального агентства по делам молодежи. Как не отравиться грибами? Советы экспертов. 29 сентября прошло совещание Департамента информационной политики Министерства науки и образования и России с федеральными университетами. Подробнее о теме и вопросах совещания расскажем в следующем сюжете. В Казанском университете в формате видеоконференции состояло совещание с Департаментом информационной политики Министерства науки и образования России. Докладчиками выступили заместитель министра науки и высшего образования России Елена Дружинина и директор Департамента информационной политики Глеб Федоров. Совещание было посвящено о том, как классическим университетам реагировать на вызовы времени, как реагировать на медиа угрозы и вообще как популяризировать самое главное деятельность университетов, потому что а, в представлении большинства это некое законсервированное классическое учебное заведение, на самом деле это очень большой живой организм. Презентацию сайта Казанского университета и телеканала Универ ТВ провели Лисан Абдулина, директор Департамента по информационной политике Казанского федерального университета, Ильдар Каримов, директор медиацентра КФУ. Сегодня делились опытом работы в социальных сетях, опытом работы с журналистами, с сферы. Конечно, представляли сайт, мы представляли... Помимо социальных сетей, еще вот нашу гордость от телеканала «Универ ТВ». Дело в том, что вот такого канала действительно в России ни в одном университете нет, и нам есть чем гордиться. Кристина Надышина, Ленарда Влетьяров, «Универ Ньюс. В Казанском федеральном университете прошел Всероссийский конгресс по дентальной имплантологии с международным участием, в рамках которого состоялся финал 20-го Всероссийского чемпионата стоматологического мастерства посвященный 85-летию профессора Марселя Мергазизова. Команда Казанского федерального университета заняла первое место. А теперь к другим новостям. Профилактика отравлений грибами очень важна перед их непосредственным спором. Статистика показывает, что отравление может случиться не только у новичков, но и у опытных грибников со стажем. В самый подоносный сезон грибов эксперты КФУ и Минздрава Республики Татарстан рассказали, как обезопасить себя и своих близких. 29 сентября в информационном агентстве «Татаринфорум» состоялась пресс-конференция, посвященная профилактике отравлений грибами. Участие приняли главный токсиколог Министерства здравоохранения Республики Татарстан Алияна Сибулина и старший преподаватель кафедры общей экологии Казанского федерального университета Ким Потапов. Он сразу же отметил, какие грибы точно не должны оказаться в корзине во время сбора. Были пару случаев, когда действительно вот бледная поганка совершенно уверенно где-то среди съедобных там в корзине э, фигурирует. Так что бледная поганка попадает, галерины иногда попадает, иногда по незнанию э, некоторые виды мухоморов, в рядовок. Рядовки есть среди них съедобные, есть ядовитые. Как отметила Альяна Сибулина, если все же отравление произошло, первые симптомы наступают лишь через 6-8 часов. Если вы их обнаружили, необходимо срочно обратиться в больницу. Основной – это молниеносное поражение печени. Многократная рвота, это многократный жидкий стул, слабость без подъема температуры. Если пациент вовремя обратился за медицинской помощью, мы что-то можем сделать. Самая опасная ситуация, когда пациенты даже не знают, какой грипп они поели. Пока едет скорая помощь, необходимо промыть желудок, выпив большое количество воды, а также принять любой энтеросорбент, например, активированный уголь или энтерсгель. Будьте осторожны и внимательны во время сбора грибов, а также не пренебрегайте предварительной подготовкой перед походом. Диана Желенкова, Фарид Хитуглы, Универ News. Двое студентов Казанского университета получили гранты от Федерального агентства по делам молодежи на реализацию своих проектов. Победители поделились с нашим корреспондентом идеями своих проектов и тем, для кого они могут быть полезны и интересны. Это Алина, студентка второго курса Института физики Казанского федерального университета. Она получила 70 тысяч рублей на реализацию своего проекта «Эйде». Проект, как она сказала, будет реализован в виде викторины по татарскому языку и будет интересен для участников всех возрастов. Как заявила девушка, создать подобный проект ее вдохновила любовь к родине. Изначально проект был чисто для людей, которые разговаривают на татарском языке вот, и проживающих в Татарстане, но на форуме я немножечко изменила направление проекта и теперь также можно участвовать в, моем, в этой игре людям, которые не владеют татарским языком, но также хотят обучиться ему. Вот, то есть это будет игра и такая обучаловка в ней, татарскому языку. Еще одним обладателем гранта, в этот раз в 365 тысяч рублей, стал Даниил. Его проект направлен на развитие института старост в вузах по всей России. Создание видеоматериалов, методичек и другой полезной информации для старост. По словам студента, он хочет, чтобы в будущем старосты стали не только людьми, которые относятся четки в деканат, а своеобразным глазом народа от своей группы к вузу. В рамках проекта мы проведем 7 образовательных мастер-классов, проведем 24 встречи в высших учебных заведениях, проведем круглые столы, проведем рабочие сессии, где будем заниматься тем, что будем понимать, кто такой староста. Вот Адаяна напишем методическую рекомендацию, отправим по вузам и будем формировать вот такое вот новое сообщество, институт старост, где будет своя, своя идеология, своя история. К слову, работы у ребят еще много. Создать визуализацию проектов, подготовить фундамент для дальнейшей работоспособности и провести исследования, как все-таки проект отозвался в массах, чтобы в дальнейшем их проекты вышли за пределы Татарстана. Лев Диденко, Леонард Авлетьяров, Вилета Басова, Универ, Ньюс. Раньше все хотели стать космонавтами, а теперь программистами. На сегодня сфера информационных технологий одна из самых прогрессивных в мире. Но это совсем не значит, что она не нуждается в популяризаторской деятельности.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 Впереди нас ждет множество мероприятий, которые будут интересны и увлекательны. Я уверен, что сотрудничество между Казанским федеральным университетом и Мэйлру Group будет э, плодотворным э, и весьма полезным как для студентов, так и для школьников. Всего в этом году амбассадоры Mail.ru Group появятся в 12 городах и 30 университетах. Федор Пасынков, Айдар Нурмиев, Универ Ньюс. С наступлением осени, помимо холодов и дождей, приходит апатия и усталость. Чтобы понять, как бороться с осенней хандрой, смотрите наш следующий сюжет. День стал короче, частые дожди, и холод. Все это можно перечислить, описывая осень. Резкий переход от греющего солнца к пасмурной погоде, от отдыха к трудовым будням могут стать причиной осенних андрей. Что это такое и как от нее избавиться, расскажет доцент Института психологии и образования Казанского федерального университета Павел Устин. Осенняя хандра это некое такое состояние, которое возникает, смотрите, лето, зима, да, соответственно, некий такой переход, когда организм начинается приспосабливаться, адаптироваться как бы, к новому условиям. Соответственно, связаться с некими ресурсами, затратами ресурсов, соответственно, эмоциональными затратами. Заниматься любимым делом. Возможно, не надо ее лечить, она сама пройдет. Помимо хандры, в эту пору часто можно услышать об осенней депрессии. Но как понять, когда у тебя просто плохое настроение, а когда нужно обратиться к специалисту? Депрессия – это клиническое больше, наверное, понятие, да, оно связано именно с болезнью, то есть то, что действительно уже лечится с помощью определенных там, псих... тех же психологических средств, да, психотерапии. Ну, а хандра – это просто вот некий эмоциональный спад. Все же мы живем по качелям, правильно? Сегодня нам хорошо, завтра нам плохо. Это вполне нормально. Мы не можем все время быть в напряжении, все время быть только таком самом подъеме. Также Павел Устин отметил, что хандра может застать в любое время года, так как это состояние во многом зависит от самого человека. Главное – быть к ней готовым. Занятия любимым делом, активный образ жизни и прогулки на свежем воздухе помогут вам избавиться от состояния хронической усталости и апатии. Полина Корнеченко, Ленардо Влетьяров, Универньюз. На этом все. Не забывай смотреть на социальных сетях. До новых встреч!